Всем привет! Меня зовут Александра, я специалист по профессионалу компании Webcom Group. И сегодня мы с вами поговорим об адаптации. Адаптация ⁇ это процесс знакомства нового сотрудника с корпоративной культурой и ввод его в должность. И для более качественного входа в должность в компании должен быть прописан четкий процесс адаптации. В компании за процесс адаптации отвечает непосредственно руководитель новичка, а также в нем задействованы еще другие сотрудники, ответственный HR-специалист, ментор и куратор. Если полагаться на всемирные исследования, то для линейного персонала этот период составляет до трех месяцев, для руководящего до шести, а вот в реальной жизни все абсолютно индивидуально. Давайте рассмотрим этот процесс на примере нашей компании. У нас период адаптации начинается еще до момента выхода сотрудника на работу. При офере мы отправляем ему письмо, где указано все необходимое для первого рабочего дня. Также мы разработали словарь новичка, в котором прописаны все основные термины, понятия и сокращения, которые мы используем в работе для того, чтобы сотрудник проще ориентировался в первые рабочие дни. Так как первое знакомство сотрудника с коллективом и первый рабочий день – это достаточно волнительный процесс, мы заранее готовим рабочее место для сотрудника. Утром в день выхода мы его встречаем, вручаем стартовый пакет и проводим для него вводную презентацию, где рассказываем об истории компании, о ее традициях, о тех правилах, которые существуют внутри, а также показываем ключевые фигуры в лицах, то есть руководителей и ведущих специалистов, чтобы сотрудник ориентировался обучение и адаптация это два тесно связанных процесса. к нам приходят специалисты либо совсем с небольшим опытом работы либо совсем без опыта мы разработали четкий план обучения и стажировки он состоит из нескольких этапов после каждого из которых есть зачетная часть. Плюс по итогам первичного обучения э, проходит аттестация. В любой момент э, новый сотрудник может задать вопрос любому члену команды. Ребята обязательно помогут и ответят. как сфера Digital достаточно новая, и динамично развивающаяся, на стартовом обучении у нас процесс не заканчивается. Сотрудники обучаются дальше, вне зависимости от того, работают они в компании 3 месяца, либо более трех лет. Поэтому да, дальнейшее обучение есть. У каждого нового сотрудника есть свой ответственный HR-специалист. С ним кандидат знакомится еще на этапе приглашения на первичное собеседование. В первой неделе ответственный HR-специалист старается как можно больше внимания уделить новому сотруднику, чтобы понять, как он себя чувствует, помочь ответить на те вопросы, которые возникают у него в процессе работы и адаптации. Также у нас проводятся адаптационные беседы по контрольным точкам. Контрольной точкой является завершение каждого из первых трех месяцев работы в компании. На адаптационную беседу приглашается непосредственный руководитель, который дает сотруднику обратную связь о том, как прошла работа, какие успехи были достигнуты. Также сотрудник рассказывает о том, что получилось, что не получилось, какие цели он ставит себе на дальнейшую месяц и э, какие планы у него э, на работу в компании, в том числе личные. Так как HR-специалист организует и модерирует процесс адаптации, он должен обладать полной картиной, то есть иметь всю информацию о сотруднике и обратную связь от руководителя. Для этого у нас существуют адаптационные анкеты, которые заполняют и новый сотрудник, и руководитель перед беседой. Надеюсь, информация была для вас интересной и полезной. Это Академия Вебком. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и колокольчик.